Эй, любители психологии, с возвращением! Есть ли у вас тревога, или вы знаете, каково это, испытывать ее? Если вы ответили «нет», то для нас по-прежнему важно просвещаться и повышать осведомленность о тревоге и других психических заболеваниях, так что хорошо, что вы здесь. И если в вашей жизни есть кто-то, кто, по вашему мнению, может бороться с чувством тревоги, то вам было бы очень полезно узнать больше о том, каково это, жить с тревогой, чтобы вы могли помочь избавиться от стигматизации и быть рядом с ними так, как им нужно. Итак, с учетом сказанного, вот 8 вещей люди с тревогой хотят, чтобы вы знали. Во-первых, тревога реальна, даже если вы ее не видите. На самом деле, одна из худших вещей, которые вы можете сделать с человеком, страдающим тревогой или любым видом проблем с психическим здоровьем, это обесценить его чувства, сказав, что его тревога – это выбор или что все это у него в голове. То, что вы этого не видите, не делает их борьбу с психическими заболеваниями менее реальной. Во-вторых, тревога затрагивает многих людей во всем мире. По данным Американской ассоциации тревоги и депрессии, примерно 31% людей в возрасте 18 лет и старше имеют или будут испытывать тревожное расстройство в какой-то момент в своей жизни. Это означает, что более 40 миллионов взрослых только в Соединенных Штатах ежегодно страдают от беспокойства. Это делает тревогу одним из наиболее часто диагностируемых психических заболеваний в мире, поражающим людей всех возрастов, рас, полов и происхождения. В-третьих, люди с тревогой хотели бы остановиться, но это сложно. В следующий раз, когда вы попросите своего друга просто прийти в себя, расслабиться или справиться со своим беспокойством, вспомните то время, когда вы заболели или получили серьезную травму. Не могли бы вы просто сказать своему организму, чтобы он справился с простудой или перестал испытывать аллергию на что-то, чтобы залечить свои кости или вылечить инфекцию одной лишь силой воли? Нет, верно? Если бы вы могли, то жизнь была бы для вас намного проще. Что же, психические заболевания протекают точно так же. Жизнь с тревогой – это далеко не прогулка в парке, и это не то, с чем кто-то может справиться в одночасье. В-четвертых, тревога влияет на разум и тело. Иногда наши тревожные мысли приводят к появлению физических симптомов, например, потные ладони, дрожь, мышечное напряжение, одышка и учащенное сердцебиение. Тревога никогда не бывает только в вашей голове. И попытки рационализировать это, какими бы добрыми ни были ваши намерения, когда вы говорите кому-то, что не нужно нервничать, как правило, заставляет его чувствовать себя хуже, а не лучше. Номер пять. Тревога не имеет никакого отношения ни к вам, ни к вашим отношениям. Одна из причин, по которой людям с психическими заболеваниями так трудно иметь здоровые, процветающие, долгосрочные отношения, будь то платонические или романтические, заключается в том, что большинство людей склонны иметь эту очень проблематичную идею о том, что если вы любите кого-то достаточно сильно, вы можете заставить его психическое заболевание исчезнуть, что он может быть хорошим для вас или измениться к лучшему из-за того, как сильно он любит вас и как сильно вы любите его. Но это просто не работает таким образом, потому что их беспокойство не имеет ничего общего ни с вами, ни с их отношениями с вами. И только потому, что они иногда чувствуют беспокойство рядом с вами, это не значит, что они любят вас меньше. В-шестых, кажущиеся случайными вещи могут быть триггерными. Тревога может быть пугающей, особенно когда мы не понимаем точной природы того, почему и когда это происходит. Многие люди, страдающие от беспокойства, часто бывают вызваны самыми разными причинами. Часто это могут быть неудобные или незнакомые ситуации, такие как публичные выступления или ссоры с друзьями. Но это также может быть вызвано, казалось бы, случайными, не связанными вещами. Номер семь. Это не ваша работа – исправлять тех, кто испытывает беспокойство. Когда друг или член семьи рассказывает вам о своей борьбе с тревогой, они делают это потому, что доверяют вам и чувствуют себя в безопасности, будучи уязвимыми рядом с вами. Они не просят вас исправить их или решить их проблемы. Так что просто будьте рядом с ними, как это сделал бы хороший друг, и любая поддержка или понимание, которое вы можете проявить, несомненно, помогут им справиться со своими тревогами. И, наконец, номер восемь – мы – это нечто большее, чем наше беспокойство. Наконец, но, возможно, самое главное, люди с тревогой хотят, чтобы вы знали, что они – нечто большее, чем их борьба с психическими заболеваниями. Они не позволяют своему беспокойству определять их или их жизнь, так что и вы не должны этого делать. И только потому, что кто-то борется с тревогой, это не значит, что он больше не может наслаждаться жизнью, полностью раскрыть свой потенциал или иметь значимые отношения с другими людьми. Тревожные расстройства также являются одним из самых хорошо подающихся лечению психических заболеваний в мире, поэтому всегда есть надежда, что все наладится. Итак, если у вас есть беспокойство, согласны ли вы с этими пунктами? Вы узнали что-то новое? Помните, если вы или кто-либо из ваших знакомых борется с тревогой или любой другой серьезной проблемой психического здоровья, пожалуйста, не стесняйтесь обратиться к специалисту в области психического здоровья сегодня и обратиться за помощью. Показалось ли вам это видео проницательным? Расскажите нам об этом в комментариях ниже. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь им с друзьями, это тоже может быть полезно в этом видео. Обязательно подпишитесь на канал Немиркин и нажмите кнопку уведомления для получения дополнительной информации. Все использованные ссылки добавлены в поле описания ниже. И большое суперспасибо за просмотр! Увидимся в следующий раз!